Вот, умные люди собирали. Вилка. Здесь забивается стопорный штифт. Я его высунул. Но снять не могу. Не могу разобрать механизм. Вот эту собачку. Она должна легко выниматься. Что нам мешает? Мешает нам вот здесь вот кто-то приварил. Прихватил. как разобрать то есть проблема еще номер 10 при разборке поэтому и цена всей данной работы не менее 2000 вот если хотите дешевле то вот так само вам соберут на ты тысяч через полгода будете опять разбирать.